с этой стороны тоже ограждают вот здесь с этой стороны тоже не пускают на красную площадь близко ребят не пускают да нет, нет. а как объясняют почему ну, аппарат, как бы, а -а -а. все понял спасибо. <музыка> 10, а вон ползают, что-то. А что делают на оптике но что-то все перекрывает, все а, площадь.